Компания «Супротек» представляет новый продукт, разработку 2017 года, многофункциональную топливную присадку для бензиновых двигателей СГА. Это очень важная присадка для топлива, ее ждут на самом деле, то есть это с точки зрения бизнеса очень здорово. Большое количество бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, особенно инжекторные, с моновпрыском, страдают от того, что выходит из строя топливная аппаратура. И после этого уже... На следующем этапе выходит из строя весь двигатель. Одной из главных причин выхода из строя топливной аппаратуры являются загрязнения. Наиболее чувствительными к загрязнениям оказываются форсунки. Сейчас все современные автомобили, что из себя представляет, маленький объем и достаточно большая мощность. То есть применение непосредственно впрыска и турбокомпрессора. Что к чему это приводит? У вас смесь образования происходит в цилиндре. Чтобы оно правильно произошло, оно должно быть идеально. То есть максимум перемешивания топлива с воздуха в пропорциях. Когда у нас происходит некачественное топливо, а распылитель начинает забиваться, смесь образования ухудшается. Тем самым у вас появляются нагары. Если форсунка будет выходить из строя, в первую очередь она начинает течь. А течь форсунки вызовет, с одной стороны, локальные температурные изменения поверхности внутри цилиндра. Это и головка поршня, это и цилиндровая втулка, это и выпускные клапана, в первую очередь, которые работают при высокой температуре. То есть любое нарушение смеси образования, будь то с непосредственным спрыском, либо карбюраторная смеси образования, приведет к нарушению работ, нормальной работы двигателя. нагружается термические нижняя поршня, нагружаются лопатки турбокомпрессора, католический нейтрализатор и, как следствие, выход из строя двигателя. Очень быстро. Очень быстрое это до 100 тысяч километров. Всему виной топливо. Продлить срок службы топливной аппаратуры можно, поддерживая ее в чистом состоянии. Именно это призвано сделать топливная присадка СГА. В состав рецептуры входит несколько ингредиентов. И самый главный из них – это полимерное поясно-активное вещество – которая аккуратно, мягко, при высокой температуре, при нормальном режиме работы бензинового двигателя. Мягко удаляет все отложения с фильтров, с, которые входят в состав инжекторов, форсунок, с самих форсунок, с насосов, в частности, высокого давления, если речь идет о непосредственном впрыске. Кроме того, входит эм, антиоксидант которые препятствуют окислению топлива. И последнее, что есть в этой присадке, это смазывающая часть, которая обеспечивает нормальную работу насосов и низкого и высокого давления, потому что они тоже изнашиваются. не изнашиваются, естественно, снижаются их характеристики. Наиболее затратным и продолжительным этапом в разработке нового продукта стали его многократные стендовые испытания. Форсунки, которые стояли на рабочих автомобилях, но были приговорены к замене. У них не было гидроплотности и распыла практически никакого. Как раз идеальный вариантик для того, чтобы протестировать, работает или не работает, и за какое время. Использование этих форсунок, в принципе, могло привести к клину двигателя гидроударом. После 60 часов мы увидели, что гидроплотность форсунок практически полностью восстановилась. То есть при 6 атмосферах мы уже не наблюдали подкапывания. И разность наполнения составила 2-3 миллилитра. Что говорит о том, что форсунки отмылись и готовы к работе. Топливная присадка СГ предназначена для постоянного применения и должна добавляться в топливо при каждой заправке. Одной из важнейших задач было создание такого состава, который не нарушал бы нормальной работы двигателя. Вот эти мы очень долго, но почти год искали. Как мы можем не навредить автомобилю, чтобы приносить только пользу? И там, десяток, два десятка, три десятка рецептур следовали одна за другой, именно потому, что во главу угла мы ставили безопасность, чтобы, не дай бог, это не растворяло бы всякую грязь в бензобаке, чтобы не отмывало этот песок с трубопроводов, если он там есть, да, чтобы не травмировало другие узлы, а мягко, аккуратно постепенно восстанавливала характеристики, прежде всего, топливной аппаратуры, как в самой в современных автомобилях, и самый, в общем, дорогой. Окончательная рецептура нового продукта была тщательно проверена на ходовых испытаниях. Непосредственно на автомобилях, которые принадлежат не только нашей фирме «Супротек», но и другим сторонним организациям. Это тоже очень длительный процесс. Вот этот длинный этап уже завершен, к счастью, да. И мы понимаем, что весь достаточно безопасный получился. Она все очистит, так как заявлено. Все это привело к тому, что мы можем вполне надежно говорить автолюбителям. Применяйте эту присадку и вы будете довольны. Мы восстановим э, работу форсунок и расход топлива до паспорта характеристик автомобиля. То есть заливая нашу присадку регулярную бензобак, вы будете ездить все время на новом автомобиле. Компания Супротак является не только разработчиком нового продукта, но и самостоятельно его производит, тем самым гарантируя качество и надежность этого средства. Эту продукцию мы производим на нашей собственной производственной площадке, естественно, располагая всеми нормативными документами, техническими условиями на этот продукт, технологической инструкцией, в которой описан, собственно, порядок производства и методы контроля сырья и готовой продукции. И для каждой конкретной партии э, произведенного продукта мы проводим все необходимые э, анализы с тем, чтобы доказать нашим клиентам, что наш продукт соответствует нормативной документации, что он абсолютно безопасен. конечно то компания «Супротек» она не только позаботилась, но и сделала, на мой взгляд, инновационный продукт. То есть превзошла те аналоги зарубежные, которые были, Сделала а, с учетом на наш рынок, а, с учетом специфики нашего топлива и специфики тех автомобилей, которые у нас есть на рынке. Многофункциональная присадка СГА очищает топливную аппаратуру, смазывает ее, защищает от коррозии и способствует восстановлению изношенных поверхностей. Все это продлевает срок службы топливных насосов, инжекторов и форсунок, избавляя от головной боли и расходов, связанных с ремонтом автомобиля. КСГА это уверенность при каждой заправке. Супротек. Добавь в жизни.